Втулки переходные тип 3940 осуществляют переход с конуса 7.24 одних стандартов на 7.24 другого стандарта для установки оснастки и приспособлений. Эти втулки имеют наружные конусы 7 24 от 30 до 50 по следующим стандартам. MAS 403BT Исполнение AU по ГОСТ 25 827 ДИН-69-871. Внутренние конусы для оснастки с хвостовиками 7 к 24, от 30 до 50, -го, по ГОСТ 25 827 ДИН-2080. Тем самым втулки образуют 5 сочетаний. Таким образом, появляется возможность установки оснастки из уже имеющегося ассортимента с хвостовиками по другому стандарту. Применение этих втулок повышает универсальность станков в выборе оснастки и инструмента и позволяет значительно снизить затраты на технологическую подготовку производства.